Постоянно люди спрашивают у меня о том, что такое счастье, как его найти, как его выбрать. Регулярно. Ну, не так прям, что массово лавиной, но все же. Да неважно совершенно. Вот все, что дает вам удовольствие, все то, что делает вас полноценным, все то, что дарит вам ощущение, что вы человек, что вы живете, что вы настоящий, что вы есть. И если вечером, ночью, вы ложитесь спать и так удовлетворенно выдыхаете, извините, то это и есть счастье. Знаете, оно не бывает каким-то таким отдельным моментом, оно не бывает каким-то ярким таким прям, нет, оно бывает ярким событием, я согласен, счастье, когда ты обнимаешь любимого человека, когда ты выиграл в лотерею, может быть, когда ты совершил какую-то удачную сделку, реально удачную, ну, для тебя как минимум, прибыльную там или еще что-то, когда ты получил свое место работы, которое тебе нравится, которое ты любишь, и ты на работу будешь ходить с улыбкой. У меня был такой, кстати говоря, был такой промежуток времени, когда я в 6 утра выходил из дома и шел улыбаясь. Ну, во-первых, я не бухал в то время, что, кстати, немаловажно, потому что если человек бухает, то с утра, вы сами знаете, ему плохо, ему тяжело. Вот, и меня все было под контролем. И мне нравилось то, что каждый день, я много лет, почти 20 лет я отработал, ну, не 20, чуть-чуть поменьше, я отработал ассистентом режиссера, на киностудии, работал на разные компании и снимал разные фильмы. И ни один день у меня в жизни не повторялся. Знаете, я обожал, когда у нас были командировки на море, в горы, там еще куда-нибудь. Да, даже так чисто, куда-нибудь выехать там. Даже вот в белорусский какой-то санаторий, помню, мы на два, на три дня, по-моему, где-то уехали. Классно мы отдохнули. Прям в лесу, прям так все. А знаете, съемочная группа, когда там 50-60 человек, Иногда и 80 человек, в зависимости от серьезности масштабов э, проекта. Это кайфово. Ты многих знаешь. Тем более, когда ты работаешь, как я там почти 20 лет, то получаешь удовольствие, самое настоящее. Ты людей действительно знаешь. Да, вот, ну, она такая некоторая цыганщина, что ли. Но это образное выражение. Опять же, пусть они цыгане на меня не обижаются некоторая вот таборность она есть, потому что я помню, как мы ездили в командировке, там два вагона в поезде занимали и проводница хваталась за голову, потому что, видать, она до этого уже сталкивалась с киношниками, она имела представление, что будет твориться в процессе перемещения съемочной группы, это кошмар, это просто кошмар. Ну да, и такие минусы человеческие, и все остальное, но вот это у меня было, да. Любимая работа. Хотя, в принципе, я, наверное, не выбирал себе нелюбимую работу. Даже когда я э, в промежутках между проектами, меня там звали разные люди, там, пошли туда поработаем, пошли туда поработаем. Я работал в том же Зеленстрое, э, поясню, что это такое. Но это когда новый дом строится, и привозят землю, ты ее разравниваешь, засеваешь траву, там, садишь кустарники, ну, то есть, как бы облагораживаешь. А если нет подобного рода, там, моментов каких, то ты на базе у зеленстроя, потому что там очень много цветов всяких, кустарников выращивается, ты занимаешься прополкой, подготовкой, тоже грунтовкой, там, и все остальное. Я люблю землю, если вы заметили. Я люблю растения. Платили, конечно, говно, извините, за мой французский, excuse <laughs> Вот, но мне это всегда доставляло удовольствие. Мне это нравилось. Хотя и ездил тоже на край света к не за кольцевую дорогу. там э, К черту на куличке, как говорят у нас. Но это было приятно. Знаете, когда ты ходишь на работу и не ходишь на нее как на каторгу, а ходишь на нее как на что-то вот, ну, человеческое. Когда ты домой приходишь и ты наслаждаешься, потому что дом твой это... Вот у меня лежит, я себе, сколько, 10 лет назад купил э, матрас, обалденный. И, простите. Ой, простите, сегодня такой дождь. Ну, ладно, не буду оправдываться. Так вот, 10 лет назад где-то там чуть больше купил себе матрас обалденный. Из э, какого-то вот на то время экспериментального материала. Называется пулемет. Вот. Он такой типа как поролон, только жестче. Ну, и, короче, обалденный вообще. Я купил себе матрас 2 на 2 Шикарно. Ну вот я, как говорится, в свое спальное место и надо мной свисают ветки Диевиев. Знаете, хорошо я... а говорить. Могу... Могу так немножечко показать. Вот так, чуть-чуть. И знаете, я каждый раз говорю, это самая лучшая постель в мире. Потому что она обалденная. Потому что ложусь и ты реально отдыхаешь. Ты не болит ни спина, ничего вообще не болит. Так вот, счастье это такая штука, когда он кайфово. Сколько бы времени ни прошло, сколько бы э, в каких бы масштабах все это ни происходило, это совершенно не важно. Потому что счастье это тот момент, когда он просто приятно. Наслаждайтесь и не забывайте никогда о том, что ваша жизнь это дорога к смерти начиная с самого рождения, этого не избежать. Все ваши достижения, все ваши успехи, они будут так или иначе аннулированы, как бы то ни было. Поэтому, если вам приятно, если вам хорошо, просто берите и наслаждайтесь. Берегите себя, ну и что мне сказать по поводу поддержки канала. Каждый из вас знает, как и чем помочь каналу и поддержать меня. А в принципе, можете просто что-нибудь хорошее сказать в комментариях если у вас есть с вами. <смех> Берегите. Всего доброго.